Сейчас нам совунья даст соленых огурцов. Я-я и баночка своих фирменных грибочков. И лечь. Какое она готовит лечь. Ух, аж шлюнки потекли. Посидите немного. Я скоро освобожусь. И так у нее каждый день, ни секунда покоя. <связывая> и мы тут еще со своим огурцом и леча, савунье, пора отдыхать. Абсолютно с вами согласен, друг мой. Всё, никакой кастрюля, никакой огурец и леча. О, что такое? В чём дело? Мы с Пином посоветовались и решили устроить тебе прогулку. По тихим лесным тропинкам. Только представь, птички, листва, ветерок. Как, какой ветерок? Какое пение? Какие тропинки? О, у меня куча дел. Зачем мне эти тихие тропинки? Ой, я совершенно не устала. Вообще же я не сделала и половину того, что запланировала на сегодня. Ах, скучный у нас лес, одни сароежки. Вот если бы встретить здесь клаварию Золингера или Клатрус Арчера, их еще называют коралловый гриб и пальцы дьявола. Тогда вернусь непременно разработать новый робот для поиска грибов. Ага. Надо бы возвращаться, друзья мои. Вечер усиливается. А где сам У -у -у -у. Уснула. Прекрасно. Каждый полезно иногда поспать в тишина и спокойствии. Ой! Если вам внезапно пришлось отправиться в полет, собирайте чемодан разумно. Возьмите только самое необходимое. У нас с собой точно нет ничего лишнего. <свист> <свист> <свист> А если вас укачало, зафиксируйте взгляд на чем-то а, неподвижном Ой, У меня перед глазами сейчас все подвижно Все крутится и плывет Это не перед глазами у вас плывет Это мы все плывем на плоту Надо немедленно грести обратно К берегу Тихие лесные тропинки, кажется, закончится для нас встреча с Тихий океан. Друг мой, не хочу вас пугать, но, кажется, вокруг нас кружит большая рыба. Рыбный бульон, в отличие от мясного, следует солить в начале варки. А для золотистого цвета добавьте луковицу. И, конечно, важно правильно. Выбрать рыбу <связь> нам выбирать не приходится. Мы имеем дело с тигровыми акулами. У них такая красивая окраска, вырастают до 7 метров длиной. <связь> <связь> не время любоваться! <связь> А ну, я забываю тебя вон, мне не снимать, буряна тебе. Ой, я, кажется, задремала. Мне приснился такой смешной сон, будто я простыня и кручусь в барабане стиральной машины. Я прекрасно выспалась, и теперь у меня небывалый прилив сил. Нужно немедленно чем-то заняться. Ой, только посмотрите, сколько тут грибов, сколько ягод. Скорее нужно их собрать. Что стоим, что зря болтаем Эти ягоды берите И эти грибы вернемся Поможете мне их перебрать или почистить Ну же, ну же чтобы такие вялые Веселее Ох, Вот тебе и неспешный отдых Ох, Да У кого вся жизнь Сплошной вихрь С тем и на тихих лесных тропинках Не заскучаешь Ой, ягодки